Друзья, я приветствую вас. Это видео будет посвящено скрипту MoneyPartner, а вернее тем изменениям, которые произошли в скрипте. Первый обзор, первые результаты работы скрипта вы можете посмотреть в предыдущем видео. MoneyPartner, часть первая. Если вы не смотрели это видео, то в описании будет ссылочка на него, обязательно посмотрите. В этом видео я рассмотрю именно изменения, которые внес разработчик. Все изменения направлены на то, чтобы вы получали больше продаж, чтобы вы получали больше денег. И это действительно классные изменения и они достойны вашего внимания. Если вы еще не знаете, что это за скрипт, вкратце расскажу. Данный скрипт в автоматическом режиме подключается к партнерским программам Glopart, создает вот такой сайт и выводит все партнерские предложения на этот сайт. Можно посмотреть топ товаров за 24 часа, также внизу представлены новые товары, а также сделать выборку топ за 3 дня и лидеры недели. Переход на любой товар, представленный на таком сайте, созданном с помощью скрипта и впоследствии заказа этого товара, приносит вам партнерские отчисления. Это очень удобно, вам не надо подключаться каждую партнерку отдельно то есть скрипт все это проделывает автоматически также я попрошу вас досмотреть это видео до конца потому что в самом конце я покажу вам офигенную фишку которую смог реализовать в рамках данного сайта в рамках данного скрипта эта фишка нет разработчика это чисто моя фишка но она очень легко реализуется и способна повысить ваш доход. Так что смотрите видео до конца. Фишку я обязательно покажу. Ну что ж, приступим к обзору изменений в скрипте. Первое, на что мы обращаем внимание, на то, что сейчас мы можем менять цвет фона и цвет кнопок. То есть изначально скрипт был зелененького цвета и все сайты были сделаны как под копирку. То есть сейчас мы можем... Это дело поменять. Далее. Разработчик э, ввел возможность вставки своих баннеров. И как вы видите, первый баннер это мой продукт. Большой интенсив. Также вниз опускаемся. Второй баннер можно вставить. И на главной странице можно ставить в самом низу еще и третий баннер. Но ну, здесь я просто баннер продублировал. Далее. Э, у нас в скрипте можно выставлять кнопки соцсетей клиент может нажать и поделиться ссылкой на ваш сайт вот такие основные изменения теперь давайте зайдем в консоль управления и я покажу как вносить изменения итак у нас первоначальные настройки основные настройки здесь мы прописываем заголовок описание сайта далее вводим ключевые слова E-mail адрес вводить не обязательно. Сайт, название которого будет отображаться в строке браузера. Следующий блок у нас идет. Мета-теги между head и закрывающим тегом head. На данный момент у меня здесь установлен скрипт Accent Pulse, то есть это пуш уведомления. В рамках курса разработчик показывает, как это все настраивается. Все это достаточно просто. Подключились к сервису пуш уведомления, скопировали строчку скрипта и просто вставили его вот в этот блок далее счетчик фута невидимые счетчики естественно что у меня здесь стоит счетчик яндекс метрики чтобы отслеживать именно посещение на сайт далее мы можем поставить видимый счетчик ну и последний блок это ваш айди в лапарте где его взять автор также непосредственно рассказывает в курсе money partner поехали дальше оформление ну здесь все понятно, здесь мы выставляем количество отображаемых товаров, и а, потом у нас идет цвет шапки и стрелка. Вот здесь мы можем менять цвета, раньше такой возможности не было. Давайте изменим на синий, и при наведении на стрелочку пусть у нас будет зеленый. Добавить ли кнопку Google Переводчик на странице. Ну, мне она не нужна. Если вам нужна, можете включить либо выключить. Ну и добавить кнопки социальных сетей. Вот сейчас кнопочки стоят. Если мы поставим на выключить, то кнопочки уберутся. Ну, давайте сохраним настройки. Сохраняем настройки скрипта. Переходим обратно на сайт. И нам необходимо сделать обновление. Вот видим, обновление прошло, кнопочки у нас исчезли. И если мы наводим на стрелочку, стрелочка становится зеленой, шапка становится синей. Вот так легко меняются настройки. Ну и в следующем шаге давайте я вам покажу, как выставляются баннеры. Заходим обратно в консоль, основные настройки. Переходим в раздел номер 3, баннеры. И баннеры вставляются с помощью HTML кода. Данный код я вам дам в описании к этому видео. Код абсолютно простой. И вы также сможете установить к себе на сайт. Ну и давайте я быстро вам покажу, как поставить другой баннер на сайт. Сейчас у меня стоит мой баннер. Переходим в Лопард. Ну Возьмем первый товар попавшийся. Берем детали. И здесь мы видим баннеры. Давайте возьмем вот этот баннер 500 на 100 пикселей. Нажимаем на него и здесь есть ссылка на изображение баннера. Копируем данную ссылку. И здесь нам необходимо ее вставить после тега src. Вот сюда между кавычек мы вставляем ссылку на баннер. Далее нам необходимо прописать куда мы будем переходить при клике на данный баннер. Поэтому в обзорах товара берем партнерскую ссылку и копируем ее. Вставляем после тега Ахрев. Вставили. Далее нам необходимо указать размер баннера. Итак, мы брали баннер. 500 на 100, поэтому здесь мы прописываем ширина 500 пикселей и высота 100 пикселей. И теперь нам необходимо ввести название того продукта, который мы будем рекламировать. Давайте пропишем онлайн бизнес за один день. Ну там он называется автоматический онлайн бизнес. Ну без разницы. Сейчас пропишем пока так. И в поле title также вставляем эту фразу. Все. Теперь сохраняем настройки. Переходим обратно на сайт. И делаем обновление. И вот вы видите. Появился данный баннер. Если мы по нем кликаем. То переходим на сайт партнерки. Опять же, когда подводим мышку, у нас прописывается фраза «Онлайн бизнес за один день», которую мы только что прописывали непосредственно в настройках баннера. Что еще я могу сказать о скрипте? Данный скрипт классно индексируется поисковыми системами. Давайте я перейду в Яндекс. Захожу в Яндекс.Вебмастер. И мы видим сайт в инфобизе. Загружена страница роботом 1233 страницы. И 913 страниц уже находится в поиске. То есть, представляете, какой объем информации. 913 страниц в автоматическом режиме загружено в поиск. То есть, соответственно, если страница подходит под определенный поисковый запрос, то она будет выдаваться в поиске и к вам будет переходить абсолютно бесплатный трафик. Это, это действительно здорово. Вот такие показатели за месяц использования скрипта.